Здравствуйте! С вами магазин Инструмент центр. Сегодня у нас в видеообзоре небольшой набор инструментов под рабочий квадрат 1,4 дюйма на 46 предметов от компании Kingroy. Код товара 0,46 NDA. Кенгрой профессиональный инструмент, выпускается на острове Тайвань. Гарантия на инструмент Кенгрой. Набор инструментов, ключей. Профессиональный э, специнструмент составляет 1 год. Набор пластиком кейсе поставляется. Сверху упаковка. Из неплотного картона. Важная информация это, здесь изготавливается инструмент Тайвань. Гарантия 1 год. Комплектация набора. Такая вот поролоновая прокладка. Здесь она довольно, довольно тонкая идет. Начнем с трещотки. Трещотка 24 зуба. Крупный шах, считается силовая. Ну, конечно, болты срывать не рекомендуем. трещотка это не делают Быстрый сброс и фиксация головки. Также присутствует. Рукоятка пластиковая. Твердый пластик. Почему твердый? Потому что есть трещотки. Пластиковая, и сверху идет резиновое напыление. Здесь она полностью пластиковая. Длина 155 мм. На металле логотип «Кенгрой» и указано CRV хромбанадивая Трещотка разборная. Можете механизм внутри заменить или смазать. Отверточная рукоятка 150 мм длина. Также ручка пластик. Есть представительный квадрат. То есть вы можете подсоединить сюда трещотку. Или, допустим, вороток ставит. Данная рукоятка в наборе может применяться. Или головки подсоединять сюда можно. Для трудонаступных мест. Или получаем отвертку, надеваем биту. Т-образный вороток. 110 мм длина плавающей головкой удлинители в наборе 3 удлинителя это 50 мм маленький 100 мм и гибкий удлинитель 150 мм для трудонаступных мест Кардан. Кардан скреплен металлическими уставками. Набор геобразных ключей. Четыре ключа. Шестигранных. И набор бит. Биты общее количество 21 штука. На пластике есть надписи по размерам бит и ячейки, в которых они находятся. Профили бит. Шестигранный, шлицевые биты, крестообразные, шестигранные и биты TORX. Это профили бит, которые идут в наборе. Очень важный момент. В верхней крышке очень хорошо защелкиваются биты. исключает выпадание при перевозке или при набора. Что очень неприятно, когда у вас все высыпается на нижнюю крышку. Здесь вообще кейсы в наборах Kingroy. Очень качественные. Хороший пластик и металлические защелки идут. Гарантия на наборы Kingroy составляет 1 год. Материал затовления инструмента. Хромбанадьевая сталь. И головки. 1,4 дюйма. Шестигранные головки. Общее количество 13 штук. Размером 4, самая маленькая, далее 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Самая большая особенность кенгрой с иголовок. Видите, синяя полоса в верхней части. Здесь надпись Кенгрой, Хром ванадий и в нижней также на металле. Кенгрой, CRV 14 мм. Так, теперь кейс вес набора у нас 1,3 кг ширина кейса 24,5 длина 15,5 см высота 5 см запирание на металлическую за счет на верхней крышке видите логотип Cangroy Professional Tools вот такой вот небольшой набор от компании KingDroid. Напоминаю за подписку на наш канал, за оставленный комментарий на канале YouTube. Вы получаете скидки при заказе в нашем интернет-магазине. Спасибо. До свидания.